Аварийное реле в контроллере REX-C100 – это полноценный релейный терморегулятор. Для удобства объяснения я подключу только аварийное реле. В качестве нагрузки – лампа накаливания. Схему подключения вы видите на экране. Есть три параметра. AL1 или АЛАРМ – значение желаемой температуры. Это плюс или минус значение AL1 в зависимости от режима работы желаемой температуры главного выхода. Это значение, которое вы видите на дисплее возле надписи SV. Если поставить значение AL1 0, то желаемая температура аварийного реле будет равна желаемой температуре главного выхода, то есть значению SV. Настройка SL4 – это режим работы. Настройка AN1 – это гистерезис аварийного реле. SL4 0101 желаемая температура 25 l10 ааж10 sl4. 0101. Температура желаемая 25. АЛ13. ААЖ10. sl 40101 температура желаемая 25, AL1-0, AH1-3. SL40101. Температура желаемая 25. AL13. AH13. sl 4 Температура желаемая 25 AL1-0 ah 10 0 SL4 001. Температура желаемая 25. AL13. AH10. SL4-001, температура желаемая 25, AL1-0, AH1-3. Сл четыре ноль-ноль один. Температура желаемая двадцать пять. Ал один три, аш один три. Сл четыре, ноль, один, температура, желаемая 25, пять, а Л один-три, Аш SL4-0010, температура желаемая 25, AL13, ah 11